Всем привет! 1M представляет возможность управления автоматическими ролетами со смартфона. Если у вас имеется несколько ролет, они легко объединяются и вы получаете возможность управлять лишь одним нажатием как каждые релеты отдельно, так и целая группа. Итак, подведем итог. Все, что необходимо для работы. Сами ролеты, Двухканальное Wi-Fi реле от 1M. Или двухканальное Wi-Fi реле от фирмы F. Мобильное устройство с приложением 1 м 1M. И это все. Никаких больше устройств не требуется. 1М это просто.